Вот что тебе написала твоя бабушка. Мама, бабушка". Мама, мама, На... На столике. На столике. Бабушка. Я... Здравствуй, я... дорогой Каспер! Поздравляю тебя с днем рождения. Ты хороший. Я, я тебя люблю. Я... люблю. Приезжай я... ко мне жить, и у тебя будет дом. Твоя бабушка. Я... Я... Бабушка я... Светлана. Света, отец Света. Малышка Света. Заткнись. Ну, Заткнись. С днем рождения поздравляю, ты внучок наш дорогой. Счастья мы тебе желаем наш мальчишка Каспер Азарной. Ты расти на родину злой, гордиться пусть отец. Будь всегда хорошим самым, наш внучок, ты молодец. 5 лет так быстро полетели. Не успели вы понять, точно. И вот с твоей пятой идеей, я, я, я хотим его позвать. сбивал коленки. Пусть счастьем будет каждый год. А вам терпение. Не всем с ребенком так везет. Целуем тебя, малыш, прабабушка, милый прабабушка. Бабуля, а, а, 누... а <мол>, дедуля а, дядя. И дядя... И Какой тебя, какая тебе бабушка больше понравилась? Люба Никакая. или Света? Никакая. Поздравление, какое тебе больше понравилось? Никакое. Поздравляю, у тебя будет дом? Приезжай, у тебя будет дом или стихотворение? Никого они не подвязываются. Ну почему? Они же тебя любят, Каспер. Почему ты чего такой эгоист, как твой отец? Да, маме, папе, Ой, можно потише.